Если Дионисы должны побеждать в конкурентной борьбе, то ФЕБА получается, имеют каждую свою задачу, которую они должны решить. Значит, конкуренции между ними нет и они должны друг другу мешать, имеется в виду Фебы не должны друг другу мешать. Если речь об этом, являются ли Фебы друг другу конкурентами, коллеги являются еще какими. Каждый Феб несет свой информационный канал. И в Задача в каждого Феба утвердить именно этот канал, как самый главный. Фебы вообще живут по правилу иерархии, им это дело очень сильно нравится. Канал Феба предпочитает работать на потоке любви, хотя он им достается не всегда. Любовь в мистическом смысле не в человеческом, в мистическом смысле. Это такая сила, которая связывает все со всем. Связать все со всем можно, когда в связуемых элементах находится хотя бы один общий элемент. И вот тогда берется этот общий элемент, выставляется он как главный и через этот общий элемент все остальные элементы связываются. То есть главное у нас у всех вот это, все мы едины. И тогда все, что связывает Феб своей идейностью, становится единым. Вот так каналы Фебов организуют, например, эгрегориальные пространства, эгрегориальные системы. Да, выводят в ядро что-то одно главное, а все остальное второстепенное. И вот конкурентная борьба между Фебами заключается в том, что каждый, каждый несет свою идею главного. И задачи Феба очень важной, очень, очень главной задачей, не просто внедрить это главное в реальность, а сначала найти это в каждом сознании, подтвердить дополнительными идеями, что именно это главное, самое главное, а не какое-нибудь другое главное другого Феба, его не слушайте, слушайте меня. Он про, про другое главное говорит, какое-то совсем пошлое, ненужное никому трижды. А вот мое главное это да. И вот когда он найдет это главное во всей веренной заботе пастве в виде Дионисов, он возьмет это главное, свяжет единой нитью, и все Дионисы как бы как виноградины на грозде. Вот они, красавцы. Каждый феоп несет свою собственную идею. Каждый имеет задачу эту идею ввести в реальность. Активировать эту идею, главное, в максимальном количестве сознаний и связать всех единой логической нитью. Другой феб делает то же самое. Поэтому фебы как раз друг другу очень большие, большие конкуренты. Дионисы воюют за ресурс, воюют за пространство, воюют за скорость. У них детская конкуренция, а у фебов конкуренция по-взрослому в этом процессе не шутят, потому что Феба сюда приходит с осознаваемой задачей, как правило. Если она не вербализируется в разуме, то, по крайней мере, чисто нутром он понимает, если я вот это сейчас не сделаю, если я вот этого не достигну, вот этот результат не получу и вот этот человек не скажет мне нужные и правильные слова в нужное время, в нужном месте, это означает, что я проиграл. Возможно, разум на ментал это не выводит, но чисто внутреннее вот это ощущение абсолютно есть. И поступки, которые совершают фебы, как правило, продиктованы именно этим чувством. Боязнь проигрыша. Если я сейчас не поступлю вот так, все, я не успею. Если я сейчас не сделаю это действие, все, я не успел. И добиваются это ну, совершенно различными путями, совершенно различными путями. Дионисы в этом отношении, конечно, в большей степени играют, потому что Дионисы все делают для себя, а не для идей. Они взят, возьмут идею, пожуют, выплюнут. В этом, в, в, в этом винограде найдут кислые элементы, развалится вся вот эта, вот, вот, вот эта структура. Вот, поэтому Дионисы, конечно, более свободны и более вольны поступать так, как им хочется. У них нет вот этой гиперидеи, у них нет гиперзадач. И они эту гиперзадачу, в общем-то, имеют совершенно смело возможность послать подальше, взять одну, взять другую, третью, четвертую, пожевать, выплюнуть. Да, чем, чем, чем они очень сильно и раздражают фебы. Может ли быть конкуренция между фебами и дионисами? Но только вот, вот эта конкуренция, да, Как бы кто первый уверует в идею, в идею да, Кто первый с этой идеей будет, будет взаимодействовать. И здесь Дионисы, в общем-то, тоже являются в каком-то смысле конкурентами Фебом, потому что они могут через свое сознание пропустить десяток идей, очень быстро меняют одну идею на другую. И в социальном успехе Дионисы опережают Фебов, потому что они могут заниматься десятью делами одновременно, когда Феб только одним, зато хорошо. Но Дионисы плохо, зато десятью. Но какое-то одно обязательно у них будет яркое. И поэтому Дионисы в этом мире социально в большей степени преуспевают, чем Феба. Социально. Да? Но с точки зрения бытийности преуспевают именно Фебы, потому что они достигают своей цели, несмотря ни на что. И, и вот это внутреннее интуитивное чувство, что пора сейчас уже что-то делать, то что отсутствует у дионисов, им каждый день пора уже что-то делать, а под вечер прекращать это что-нибудь уже делать, потому что другое дело подвернулось. А вот у фебов вот этот чуй, очень острый. И вы, пожалуйста, фебы, помните, что вам его ни в коем случае не пропускать. Возможно, вы можете лишиться все и даже поддержки своего идейного канала, но вот этот вот внутренний чуй, он никогда не даст вам опустить руки. И не начать свое дело, когда его надо начинать, и не закончить, когда его пора заканчивать.